Короче, смотрите, сейчас я вам покажу, как работают э, истинные лайфхакеры. Э, э, как э, пролететь в зону врага? Привет привет! Э э Поднимай меня. Молодец! Молодец! Блять, я гений! <свист> а, киллов, народ, сегодня мы играем в Fortnite от первого лица. Хотя, нет, я вас обманул. <свист> <свист> <свист> <свист> я вас обманул чуть-чуть. <свист>